Выпускники лицея имени Николая Лобачевского прощаются с детством. В Казанском федеральном университете завершился ежегодный конкурс «Лучшая академическая группа». Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Амир Ахтямов. В Казани в рамках рабочей поездки находится директор филиала Казанского федерального университета в городе Джизаки Азот Материал на техническая база у нашего университета, головного университета, действительно на высоком уровне. Каждый человек раз в жизни становится выпускником среднего образовательного учреждения. Этот знаменитый момент всегда хочется растянуть, но несмотря ни на что, он навсегда остается в памяти учащихся. О последнем звонке лицея имени Николая Ивановича Лобачевского расскажет наш корреспондент Карина Саяхова.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 В Казанском федеральном университете завершился ежегодный конкурс «Лучшая академическая группа» – одно из самых популярных студенческих мероприятий университета. На награждение побывала наш корреспондент Елизавета Никитина.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 В Казанском федеральном университете состоялась встреча с депутатом Госдумы Российской Федерации Олегом Морозовым. Основными темами обсуждения стали причины проведения военной спецоперации на территории Украины и фейки, возникшие на почве политической обстановки. Подробнее о встрече расскажет наш корреспондент Маргарита Михайлова. Казанский федеральный университет не раз становился площадкой для открытого диалога студентов и экспертов. 23 мая в шоуроме состоялась встреча с депутатом Госдумы Российской Федерации Олегом Викторовичем Морозовым. Повестка изначально была определена как политическая. Все вопросы так или иначе затрагивали последствия начала военной спецоперации на Украине. Нельзя идти в аудиторию, полагая, что есть темы, которые тебя пугают, или на которые ты не будешь говорить, отвечать. Если это в рамках нормальной этики,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 В ходе встречи были затронуты вероятность недостатка вакансий для молодых специалистов, эффективность принципов международного разделения труда и, конечно, русофобия, уровень которой за последнее время заметно вырос. Основными темами обсуждения стали причины возникновения конфликта, а также вероятность перестройки экономики под военные нужды. Особое место в обсуждении заняли вопросы, связанные непосредственно с так называемой всеобщей военной мобилизацией. Я вообще, вот, вот задайте себе вопрос, зачем, зачем всеобщая мобилизация? Чтобы что? чтобы направить на Украину не 100 тысяч, как сейчас там условно, а 300, что ли? И это что обеспечит э, перелом и победу? Война сегодня другая. Зачем направлять на войну дополнительно там 200 тысяч людей, которые, которых надо я не знаю, там, обучить, да? Они же не умеют э, стрелять. А, а каких ребят вы сейчас хотите направить от мобилизованных? 18-летних салах, которые автомат в руках не держали. Зачем? С какой целью? Да нет, конечно, не будет никакой всеобщей мобилизации. Открытое обсуждение таких сложных вопросов в кругу специалистов и представителей разных точек зрения необходимость. Истина может родиться лишь в ходе конструктивной дискуссии. Полную версию встречи в ближайшее время можно будет увидеть в социальных сетях телеканала Универ ТВ. Маргарита Михайлова, Фариза Хитаглы. Универньюз. До начала лета остались считанные дни, однако аномальные холода не отступают. Будет ли потепление и когда его ожидать, узнаем в сюжете Сабины Гасановой. Весна совсем не рада своими теплыми днями. По словам нашего экспертов, в последний раз подобные погодные аномалии наблюдались в далеком 1971 году. Так чего ждать от грядущего лета? Температура за окном должна составлять около 15 градусов тепла, в то время как фактическая температура приближена к 6. Аномально холодный май с избыточным количеством осадков – большая редкость. Этот год очень ярко себя проявил. У нас действительно наблюдались аномалии и иногда экстремалии. Так, например, даже если смотреть на последние три месяца, то погода показала себя очень пестрой. Так, например, март был аномально холодным и с недостатком осадков. Апрель, наоборот, был теплым ну, в пределах климатической нормы и с избытком осадков, выпало почти 4-месячная норма осадков. Май, в общем-то, как собирательный образ, собрал в себе и аномалию холода, аномалию по температуре и аномалию осадков. Таким образом, у нас действительно начало этого года выдалось достаточно таким пестрым по аномалиям. До лета осталось совсем немного и хотелось бы, чтобы оно было теплым. Прогноз погоды на лето пока носит гипотетический характер. Температура воздуха в июне и августе ожидается близкой к климатической норме, а в июле примерно на полградуса ниже. Когда мы говорим про э, некоторую аномалию холода в июле, это ни в коем случае не значит, что весь месяц будет холодный. Это всего лишь говорит о том, что э, возможно волны холода несколько э, задержатся и сформируют все-таки общую аномалию. Ну, примерно в полградуса. Напоминаем, что норма для июня 18 градусов, для июля 20 градусов. Для августа 18 градусов выше нуля. К концу недели характер циркуляции сменится и на нашу территории придет тепло. В качестве компенсации за прохладное лето сентябрь прогнозируется жарким. Сабина Гасанова, Фарид Захитоглы, Универньюз. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!